Обносим веревку вокруг предмета. На коренном конце делаем одну за другой две петли. Ходовой конец вставляем в последнюю из этих петель и затягиваем. Вот булень. Развязывается он, как известно, чтобы развязать, надо просто отогнуть вот эту часть и вот эту часть вынуть. Все.